Сеть магазинов Техника ожидает 700 тысячного покупателя уже в последних числах октября. А пока... Неожиданно совершенно для себя получили 20% процентную скидку. Поздравляем с удачной покупкой. Вы получаете дополнительную скидку 50%. Неожиданный, короче, сюрприз получил. Получил 50% скидки. Приходи и получай скидки.